Как доктору, психологу, психотерапевту, коучу, нумерологу, астрологу за месяц заработать тысячи долларов и выше. Я Надежда Новосельская, психолог, коуч. Работаю в онлайн около восьми лет. И сейчас я точно знаю, что многие из вас, уважаемые коллеги, могут и достойны получать больше денег за свои услуги, помогая другим людям. Но у многих из вас есть страх получится, не получится, сколько там этих уже психологов, сколько этих уже врачей, да кто я такой, и так далее, и так далее. Знаете, когда-то тоже у меня было тоже подобное. Поэтому сейчас я скажу вам, как просто начать зарабатывать. Во-первых, нужно показать свою экспертность и оформить грамотно свою страничку. Да, в вашей страничке должно быть хорошее фото, фото. Чем вы занимаетесь, чем вы помогаете. Я под этим видео дам вам подарок. Зарегистрируйтесь, пожалуйста, и получите подарок. Два видео, как сделать продающий свой аккаунт в соцсетях. Так вот, важно делать то, что вы любите, и получать за это достойные деньги. А в консультации за час я покажу вам весь пошаговый алгоритм, как вы можете за месяц, Заработать тысячу долларов и выше. Не имея технических аспектов, не имея каких-то огромных сайтов. Интернет вас ждет. Сегодня мир живет в интернет. Поэтому пора выходить из своих обыденных, обыденных, еще раз обыденных дел и за свой труд достойные деньги получать в интернете. Надежда Новосельская, психотерапевт коуч, была с вами на связи. Ссылочка на подарок под этим видео и на консультацию тоже.